Всем здорово, пацаны! Как ваше настроение? С вами, естественно, как всегда Димасик, ребят. Сегодня мы играем на резиденте, играем на этой казиношке, поэтому, конечно же, лайкосик лепили под видосик, подписку на канал, оформили, все у нас будет прекрасно. Сегодня у нас на балансе депозит 50 рублей. А, попробуем с такого небольшого депозита поднять а, тысяч 5, по крайней мере. Хочу такой порог как бы преодолеть, да. А там уже посмотрим, что будет дальше. В общем, играл только что вот недавно на казино ВАДА, тоже зарил 50 рублей. И, ребят, я там ни хрена не поднял, к сожалению, поэтому решил залить 50 рублей на казиноху вулкан и уже поднять что-то реальное тут. Так, ну, кстати, первая бонусная игра 20 рублей плюс x8 и еще x2, наверное. X, x15 у нас выходит это бонус, как просто уже хорошо у нас получается. Все. Может быть, кстати, еще у нас и x5. Ну, нет, к сожалению, да. К сожалению, у нас выходит X 15 плюс 20 рублей Это сколько у нас в итоге в сумме В сумме у нас выходит 8, 95 рублей Выходит у нас выигрыш И уже достаточно таки неплохо Мы можем играть по 27 рублей Так, ну, по крайней мере Мне уже такое так бы, нравится дело Вроде окупились а, 9 рублей Тут выпадает, к сожалению, такое себе Но, ребят, вот Выигрыш казино Вавада пока Пока все хорошо у нас 165 рублей и по сути, по сути, мне кажется, мы будем так и продолжать. Так и продолжать рано поднимать в таком же а, количестве. И ждать, конечно же, бонуску следует обязательно. Так, смотрим, что тут будет. А, к сожалению, бонусной игры, конечно же, нету. А, ставим дальше по 27 рублей. Бонусная игра есть. Привет, бонуска. Посмотрим, что нам с нее дропнется. Хотелось бы что-то хорошее. И тут у нас x3. А, Дальше у нас X5, X8 В сумме, еще X7, ни хрена себе, X15 У нас выход, и уже 500 рублей на балансе есть Тем самым, еще раз повторюсь Казинова Вада, пока-пока Реально, там подняться очень тяжело И практически невозможно Тут уже 500 рублей за несколько минут Реально мощно Так, я думаю, до 5000, конечно же, мы доколыхаем Даже не доколыхаем, а дойдем Потому что, в принципе, выпадает тут Реально очень и очень хорошо Так, давайте повысим ставку 82 рубля. В принципе, можем уже на такую сумму играть и не саться ничего, потому что баланс у нас имеется, следовательно, можем уже поднимать потихоньку бабосики. Так, что у нас тут? 104 рубля, хорошо, 184, отличненько Ставим, конечно же, дальше по 72 рубля И надеемся на что-то хорошее Бонуски нету, 24 рубля выпадает И мы ждем реально лучших выигрышей, чем у нас были Тут в плюс уходим, 80 рублей Ну, такой себе, если честно, плюсик, да То есть, по сути, ни о чем 240, хорошо Забираем, идем, конечно же Дальше 692 рубля у нас уже присутствует на балансе Это очень хорошо Бонусы, к сожалению, нету. 80 рублей зато присутствует 104 Так, ставим, конечно же, дальше И... Надеемся на что-то хорошее Так, 32 рубля, ну ни о чем Ну что это такое, ну что это такое 72 рубля ставлю, и хочу видеть намного лучше выигрыши, чем вот эти вот, которые Само собой выпадают сейчас 264 рубля, ну хоть что-то выпало Так, казино, ну, ладно, пока-пока Потому что реально мулаканчик выдает Хорошо, казиноха просто работает Отличненько Так, смотрим Х2 Смотрим тут Хорош, x 5 есть, смотрим, что дальше Еще может? Не, к сожалению, нет Ребят, ну что, э, 100 есть на балансе Можем, конечно же, уже без всяких там Страхов Ставить по 135 рублей И я думаю, ставочка должна заходить Потому что и огнедушитель у нас есть То есть бонуску мы уже будем бояться Конечно же, меньше э, Следовательно, шанс у нас и там И тут намного больше, заработать больше бабосиков 75 рублей опять ну что это такое? Ну что это такое? Это не серьезно Хочу увидеть реальный джекпот Хочу увидеть реальный джекпот Я не знаю, возможно ли С такой ставки заработать 5000, вот не знаю, давайте попробуем я не знаю, конечно, я думаю, с бонуски поднять реально такую сумму Но вот с обычной 150 поднимаем И тут уже, в принципе, неплохо, да Заберем, и, кстати, как-то уже автомат начинает подлагивать Походу, походу, начинает он немножечко э, сдаваться Но я думаю, выигрыши, выигрыши еще какие-то должны быть Выигрыши точно должны какие-нибудь быть 135 рублей еще ставим И касать 600 Так, подождите, выигрышная ставка Подожди Рискуем, поехали, поехали Рискуем уже 225 рублей 250, хорошо, неплохо 325, да, так, ставим дальше Но до пятерика дойдем же До пятерика, я надеюсь, дойдем, да Так, подожди, 250 325, давайте по 450 Позаряжаем Может изменить как-то ситуацию, потому что пока Покаместь уже затрудняется Резидентом выдавать реально выигрыш какой-то хороший Вот, есть 650, но это не супер Сочный выигрыш, 800 рублей, да Неплохо, хорошо, сойдет ставим дальше, бонуски нету, смотрим, смотрим, смотрим, что 500 рублей, хорошо, косарь есть, косарь есть, спокойненько, давайте дальше, ничего нету, 450 дальше, бонуска, хорош, бонуска, выловили, ну, короче, казино ВАДА пока, потому что, а, реально, реально, ли казино ВАДА, x10, просто 4500, ребят, на этом мы, конечно же можем закончить, еще x10, вы че? и все, да, Ребят, ну, Х20 получили, и то хор... хорошо, все, я думаю, еще Х25. В общем, ребят, что мы в итоге имеем? Имеем, конечно же, нормальный, солидный выигрыш. 10 тысяч рублей, ребят, с 50 рублей, это реально мощно. Ребят, с вас, конечно же, лайкосик, подписочка на канал, переходите вниз по ссылке в описании, используйте мои тактики, схемы и, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и удачных выигрышей на Резиденте. Пока-пока.